Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про комплект видеонаблюдения с двумя антиландальными IP-камерами. Весь комплект представлен на столе. Значит, коробочка из-под видеорегистратора, коробочка из-под поэ-коммутатора, две коробочки из-под камеры видеонаблюдения. Значит, поэ-коммутатор. ПОИ-коммутатор осуществляет коммутацию, то есть к нему подключаются камеры, 4 камеры, и после этого подключается к видеорегистратору. По ПОИ-коммутатору подаются питание, камеры видеонаблюдения, сетевые IP-камеры в антивандальном корпусе. Устанавливать камеру можно либо вот таким образом, либо вот таким. Также вот таким вот образом. То есть камера устанавливается и на стену, и на потолок, и на столб также можно установить камеру. Камера выполнена полностью в металлическом корпусе в антимандальном. Камеру можно устанавливать и на улицу, и в помещение. То есть на улице она может работать круглогодично, в том числе и при температуре минус 40 градусов. Так, разъемы. Сетевой разъем LandEtherNet с ПОЭ-инжектором. Есть разъем... Питание 12 вольт, он нам не понадобится, потому что в комплекте идет по поэкабридатор. Разъем RCA для подключения микрофона внешнего. На каждую камеру можно подключить микрофон. Всего к данному комплекту можно дополнительно добавить еще две камеры видеонаблюдения. такие же Разрешение камер 5 мегапикселей, по горизонтали это 2560, по вертикали 1530. Разрешение очень высокое, картинка на камере очень хорошая, вы можете убедиться на нашем сайте, посмотреть видеоролик, записанный с данной камеры. Мне очень нравится, как показывают эти камеры. Также в комплекте поставляется манипулятор USB-мышка, источник питания для ПОЭ-коммутатора, источник питания 52 Вольта, источник питания для видеорегистратора 12 Вольт, 2 Ампера. видеорегистратор на данный видеорегистратор производится видеозапись и с него вы будете просматривать видео через интернет то есть вот именно вот это устройство производит коммутацию также в нем имеется интерфейс с помощью которого вы будете общаться со всей системой видео то есть это центральное устройство системы видеонаблюдения. И регистратор очень легкий Вентиляторов в нем нет, он не шумит, не греется. Здесь на задней панели присутствует разъем питания, два разъема USB, сеть 100 Мбит, VGA-разъем 1920 на 1080, максимальное разрешение. Подключение микрофона здесь не требуется. HDMI-разъем для подключения к телевизору. БНЦ-разъемы в данном комплекте тоже не задействуются видеорегистратор просто переключается в режим 4 камеры по 5 мегапикселей сетевые IP У поя коммутатора возможно подключить 4 камеры и два дополнительные порта в один из портов подключается видеорегистратор во второй порт подключается интернет-роутер для выхода системы в интернет На какую дистанцию можно протянуть камеры? С данным POI-коммутатором можно Свободно камеру устанавливать на дистанцию 80 метров и при необходимости увеличить дистанцию до 120 метров. Все будет работать, мы уже проверяли. При этом качество не испортится, не пострадает и вы получите видео в высоком качестве. Спасибо за внимание, всего доброго!